добрый день с вами я богат сегодня мы с вами находимся опять на площадке gloбор и рассматриваем интересные курсы которые находятся в тренде давайте рассмотрим курс классика жанра автор мурусов алексей алексей э, автор нескольких курсов до этого я делал обзоры на другие его курсы. Автор довольно-таки э, четкий, конкретный, дает видео, дает конкретные уроки. Давайте же посмотрим, перейдем на страничку, посмотрим, что у нас говорит Алексей. И что за курс? Видеокурс классика жанра «Как настроить целевой трафик и начать зарабатывать 1442 рубля в день». Так, вся подробная информация в этом видео. Давайте посмотрим это видео. Приветствую вас на связи Морусов Алексей. И в этом видео я онлайн заработаю денег. Сколько не знаю, посмотрим в конце дня. Давайте сейчас вот посмотрим, чтобы убедились, что это в реальном времени все. Вот в Яндексе набираю, да. Это время. Ну, вот, точное время сейчас 10.32, Барнаульска у меня 29 мая. Ну и вот на компьютере можете видеть. Так, для чего это все делаю? Я подготовил новый обучающий видеокурс, э, называется Классика жанра. Если хотите э, зарабатывать в интернете, досмотрите эти видео до конца, оно может подзатянуться. Э, я рассказываю долго. Ну и нудно для кого-то может быть, но я показываю всю суть, как я работаю, как я дошел до результата. Результат у меня уже от 100 тысяч в месяц. Для кого-то может быть маленькие деньги, но для кого-то, я думаю, нормальные. Это мне позволило уволиться с работы и отдыхать, уже ездить по странам, отдыхать. Так, кстати, давайте сюда вставлю видео, как я отдыхал, чтобы вам мотив... мотивация была. Так, вот смотрите. Я вот сегодня попробую заработать вот, вот в этих двух кабинетах. Вот это партнерская программа. Вот э, у меня уже тут заработано 3060 рублей. И посмотрим сколько будет к концу дня. Давайте обновим страницу. Вот все все работает, видите. И второй сайт. Вот на счету 840 рублей. И посмотрим, сколько будет к концу дня. Вот статистика идет. Сегодня только один человек перешел. Ну и сейчас я запущу процесс э, заработка. А пока вам покажу всю суть, как я зарабатываю. Ну и в конце дня подведем итоги. Классика жанра. Почему я его так назвал? Ну потому что это действительно классика жанра инфобизнеса. До меня 5 лет доходило это, как э, все-таки надо строить инфобизнес. Я категорически почему-то игнорировал и не собирал базу подписчиков. И только на пятом году инфобизнеса моего до меня дошло, что надо собирать базу подписчиков. И давайте покажу, каким способом я это делаю и что я вам предлагаю. В чем заключается самое главное в инфобизнесе, ну и всех вот курсы, кто покупает различные, загвоздка получается в трафике, где брать трафик. Вот я сейчас вот, вот так вот наглядно карандашом буду рисовать вам и показывать, как я делаю. Смотрите, трафик, да, есть два вида трафика. Это бесплатный И платный. Вот честно говорю, бесплатный, я сразу бы вам его убрал. И не пытался даже там использовать. Но бесплатный это что может быть? Это спамить да, где-то в соцсетях. Ну и один единственный, который я использую, это YouTube. Вот он работает. Но в чем загвоздка, да? На него надо время и вам постоянно надо контент какой-то вести канал, надо его развивать, это может уйти минимум полгода на то, чтобы пошел трафик с него. Я же предпочитаю делать платный трафик, это реклама. Вот чем он хорош? Ее можно настроить прям на целевую аудиторию и сделать таргетинг, так называемый, и привлекать прям э, горячих клиентов, которые ищут э, ну, вот, способы заработка. Так, как классическая схема выглядит, да, вот мы берем трафик, у нас есть лид-магнит. Что такое лид-магнит? Ну, это какой-то бесплатный, да, курс, который вы даете за подписку. Вот какая-то бесплатная полезность, вы даете, вот, Создаете сайт, какой-то лендинг, да, и на нем отдаете какую-нибудь, может, книгу какую-нибудь полезную, ну, или какой-нибудь курс, мини-курс, который дает какой-то результат. Человек подписывается на этом э, сайте, да, и он попадает в вашу базу подписчиков. И потом в дальнейшем вы ему уже э, предлагаете что-то платное. Ну вот, вот это классическая схема инфобизнеса. У вас должна быть какая-то бесплатность, лит-магнит. Набираем базу подписчиков и уже потом продаем что-то. Я как, как я делал раньше, я просто напрямую рекламой рекламировал. Реклама рекламировал. Ну вот, какие-то курсы или какие-то продукты по партнерской программе я через рекламу рекламировал. А теперь до меня дошло, что надо собирать базу подписчиков. Это будет ваш золотой актив, ну, который постоянно вам не надо будет э, платить постоянно за рекламу. Да, вам э, один раз заплатить за рекламу, набрать базу подписчиков и потом ей уже периодически рекламировать что-то. Вот вы также сейчас пришли да, на этот курс, многие через чью-то рассылку. А как сейчас я делаю? Я, смотрите, делаю... Платную рекламу, и на свой лит, лит-магнит, да я рекламу запускаю, и привлекаю целевую аудиторию. Они подписываются, у меня растет база подписчиков, и все. Периодически я им что-то рекламирую. Какой-то процент я оставляю себе, а, а процент какой-то там, ну, большую часть я обратно вкладываю в рекламу и привлекаю трафик и тем самым у меня еще база растет я себе уже больше откладываю и остальные опять в рекламу вкладываю и вот те кто ищет без вложений сами подумайте как вот лучше без вложений что-то пыжится пыжится потом э, увидеть что не работает разочароваться и всех э, ругать что это лохотроны и так далее или же вложить да, 1 рубль, вот, вот я условно 1 рубль, и получить за него 2 рубля в итоге. Вот смотрите, что я предлагаю. Да, вот вложить 3000 в платную рекламу, набрать э, базу подписчиков, в, ну, пускай 1000 человек. И у меня был рекорд, смотрите, когда я только все это начал, у меня база собрала 900 человек, я сделал одну рассылку и заработал 20 тысяч рублей с 900 человек. Представьте, хотели бы вы так вложить 3 000, а получить в итоге 20 тысяч и потом это повторять и повторять и увеличивать свой доход. Вот, вот такое вам я предлагаю классику жанра. Но я, из, я прошел это пять лет я да я пробовал есть различные платные рекламы там есть баннеры есть строчки ну можно заказывать у блогеров рекламу всякие разные я остановился на одном это Яндекс и Google AdWords и я знаю как вложить 3000 и получить еще бонусом 3000 на рекламу. Все это я вам покажу в своем курсе. Дальше смотрите уроки. Если вы смотрите на YouTube канале, просто в описании смотрите ссылку и переходите на сайт. Давайте подведем итог, что я вам предлагаю в курсе классика жанра. Вы решите проблему, главную многих начинающих, это где брать трафик. При том целевой трафик, чтобы не сливать деньги впустую и как можно максимально привлекать целевых клиентов. Вы получите готовый лид-магнит с правами перепродажи, даже я вам уважаю, можете его запускать как платный продукт. Вы начнете собирать базу подписчиков и получать доход. Какой доход, мы посмотрим в конце дня, сколько получилось заработать. Ну что, давайте подведем итоги. Вот Время уже 11 час вечера. Так, время набираю. Опять вам показать, что это все в реальном времени. Так, точное время 22.12, 29 мая. Так, смотрим, что у нас в первой партнерке. Вот, обновляем страницу. 4242, а было 3060 рублей. Так, берем 4242. Так, 4242 минус 3060 равно... Так, 1182 на этой партнерке заработали сегодня. Так, и вот здесь обновляем 1100, так 1100, а было у нас 840, тут так посчитаем, получается 160, 260, ну здесь копейки сегодня заработали, вот здесь, вчера я заработал здесь 880, так сегодня 260, ну сегодня день скажу конечно не очень, но плюс 260, равно 1442 рубля заработали, вот так вот э, э, можно зарабатывать 1400 рублей в день, это без всяческих усилий, ну смотрите, это, говорю, это самый плохой день, наверное, сегодня, вот сейчас вам покажу свой глопард, смотрите, какой у меня был тут рекорд, это больше тысяч просто за день ну, тут, конечно, многое зависит, да, там, какой день. Сегодня, видите, 29-е, э, когда у людей зарплаты, когда у людей аванс, тогда больше там идут продажи. Ну, многое чего зависит. Так. И вот, смотрите, давайте... Так, третья, третья. Ну вот смотрите. Четвертое. Давайте за 4 марта посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. И вот смотрите. 400, 600, 200, 400, 3900 вывел. И все это вот смотрите. Партнерское вознаграждение. Партнерское, партнерское. То есть это не мои курсы я продал, а партнерские. Так и дальше идет четвертая. Дальше, 4, 4, 4, 4, 4 марта. Вы смотрите, сколько за день просто заработано. Представьте. 20 тысяч, говорю, у меня был рекорд. И подведем итоги. Смотрите, если вы ищете какую-то кнопку бабло, ищете без вложений, заработки, то ну я могу сказать, ищите дальше. Без вложений э, ну, практически невозможно заработать. У меня, чтобы зарабатывать с вложениями, Ой, без вложений ну, ушло больше пяти лет. Это вот я свой YouTube канал развил. Он как бы без вложений приносит доход. Вот представьте, вам надо потратить пять лет, да, чтобы там без вложений и сколько трудов надо э, потратить, чтобы начать зарабатывать без вложений. А если вложить 3000 рублей, набрать базу подписчиков и Потом по этой базе рекламировать что-то, заработать, опять части оставить себе, а остальную опять вложить в рекламу. И еще раз базу увеличить и в следующий раз больше заработать. Как вам такая идея? Вот если вас это устраивает и до вас дошло, что сложениями куда лучше заработать и куда быстрее, то нажимайте кнопку заказать и приступаем к работе больших вам заработков удачи пока да вот теперь вы когда мы посмотрели это видео четко можно понять что от нас требуется и к чему мы придем конечно же послушав этого видео посмотрев это видео страничку полистаете сами при Сразу же возникает желание, конечно же, приобрести данный, данный курс. Значит, Как, каким образом вы его хотите приобретать, со скидкой, без скидки, по акции, без акции, под ключ, это уже решайте сами. Я вам покажу результаты своей работы. Ребята, во-первых, многие спрашивают меня, а курс стоит его брать или не стоит. Дальше спрашивают, автор отвечает, не отвечает, ребята. Загруженность авторов бывает разная, поэтому я пишу данные видео и обзоры и не просто их пишу, да, вот просто разбирая по кусочкам, прохожу сам весь курс от начала до конца. Для чего? Достой да простой целью в помощь автору, когда автор э, занят или на выходных. Нет проблем, обращайтесь ко мне, я вам четко подскажу, что и как нужно делать, потому что я все это от начала и до конца с помощью Алексея прошел сам, поэтому мне будет легко помочь вам. И вот эти вот видеообзоры как раз и пишутся с той целью, чтобы облегчить участь автора, помогать вам. Поэтому я думаю, что бонусов к тем бонусам тем, кто приобретет данный курс, да, будет конечно же поддержка Алексея плюс моя личная поддержка. Я думаю, что это классный бонус пообщаться с человеком и с профессионалом, который прошел курс и подскажет там некоторые нюансы. Значит, историю Алексея, про Алексея вы послушаете на сайте. Нажимаем кнопочку «Заказать» как какой курс уже вы для себя выберете, да, заказываем и переходим на э, сайт. Ключ доступа вы получите после оплаты. И здесь нужно будет пройти э, несколько уроков, посмотреть доступные видео, да, вот в таком они формате, видео формате, где Алексей наглядно, четко, конкретно, без лишней воды без каких-нибудь расписаний, четко показывает, что, к чему и как нужно делать. Затем и раз, два, три, четыре, пять. Пройдя четыре урока, на пятом уроке у вас возникает вопрос, где нужно будет сдать домашнее задание и перейти дальше выполнению уроков дальше мы выполняем следующие уроки и в результате получаем деньги буквально сразу же ну я вам скажу с утра пока я проснулся размялся разобрался со своей работой взялся за курс быстренько его прошел прошел потому что видео Первое видео посмотрел, сделал Второе видео посмотрел, сделал Третье видео посмотрел, сделал А теперь посмотрите результаты моей работы Значит вот, ну Алексей меня поймет Да, это те сервисы, которые нам предлагает Алексей Здесь я все сделал по тем параметрам, которые нужны Это мой телефон, мой ник Значит все создано в этом сервисе в следующем сервисе, значит, то, что предлагает нам Алексей, я даже тестанул, тест, тестик такой вот небольшой, Алексей сразу, наверное, заметит, что, наверное, классно получилось, то есть я получил, залил сразу вам скажу небольшую сумму, 100 рублей. А со 100 рублей получил 140 показов и со 140 ну конверсия ребята меня впечатлило конечно я раньше работал на яндекс яндекс директе да а, во первых яндекс не пропустил то что пропустил мне google это большой плюс да то есть я просто написал думаю да посмотрю если не не, не не пройдет напишу следующее Написал, то есть не спам-слова, не там какая-то лексика, ничего Ребята, просто модерация прошла на бум, раз и прошла да. Я даже вот, на самом деле не успел поменять ставки И как бы э, улетела вот эта моя рекламная кампания Поэтому я и закинул 100 рублей, чтобы как бы поиграться да. Но я вам скажу, что конверсия просто бомба значит со 140 переходов, но ну, и конечно же текст тоже бомба, которую я сделал здесь, да, и 26 кликов, 26 кликов, но ну, вы представляете, да, это целевая аудитория. Представьте, это с тысячу показ, с полторы тысячи показов у вас будет 250 кликов, а 250 кликов это считаете вся ваша целевая аудитория. Ну, конечно же, благодарю Алексея за фишечки за вот такие вот интересные моменты, которые я продолжаю черпать из курсов наших дорогих авторов. И на связи Морусов Алексей, который вот сделал замечательный курс «Классика жанра». И я думаю, что поскольку у меня все это быстро получилось, буквально за... Считанный часик, наверное, да, потратил времени И уже полились, как бы, деньги в трав То есть здесь сейчас я просто быстренько для вас записал этот обзорчик А дальше я просто уже займусь серьезно Подумаю над текстами, над, над объявлениями И над тем, что же я буду кидать туда как, Какую базу я собирать буду и так далее, и так далее То есть курс, на самом деле, вы видите, что он просто рабочий тем более, вот по этому результату уже можно судить, что э, я сделал, во-первых, все правильно, все настройки поставил. И э, все мне в этом курсе просто очень сильно понравилось. Благодарю еще раз, Алексей. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. комментарии. С вами я богат. Всего доброго, успехов в продвижении.